Одноразка эльф-бар стала супер популярной и многие хотят ее попробовать. Но в момент покупки возникает вопрос, какой взять бар и какой взять вкус. Ведь на сегодняшний день есть три разновидности баров. Бар на 800 затяжек, бар на 1500 затяжек и бар на 2200 затяжек. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про самые лучшие вкусы этих девайсов. Ну а перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас написать в комментариях о своем любимом вкусе. Если вы никогда не пробовали одноразки, то самым логичным выбором именно для вас будет бар на 800 затяжек. Этот бар самый бюджетный из линейки, но при этом он заправлен такой же жидкостью, как и его старшие собратья, так что она будет очень насыщенная и вкусная. Первое место лично для меня занимает манго. Это невероятно сочный и сладкий вкус самого настоящего спелого манго. Очень мягкий и летний аромат. Второе место, естественно, занимает «Грейп». Отдаленно напоминает виноградные конфетки с очень сладким, но при этом слегка кислым послевкусием. Третье место получает Blue Расс Лимонад». Лимонад из голубой малины. Прекрасно сбалансированный вкус малины с освежающим послевкусием. Прекрасно подойдет для любителей прохладительных напитков. Четвертый вкус слегка неординарный. «Киви», «Пейшн Фрут» и «Гуава». Это потрясающий тропический коктейль с невероятным и необычным вкусом. Если вы любите слегка странные ароматы, то его делали специально для вас. Ну а замыкает это топ Крим Табака, приятный вкус табака с сливочным послевкусием. Если вы неоднократно парили одноразки и обычные вейпы, то я вам рекомендую взять Эльфбар 1500. Он чуть больше версии на 800, но при этом обладает запасом в полторы тысячи затяжек. Кстати, вкусовая палитра в версии на 1500 затяжек самая большая и составляет аж 18 вкусов. Все они будут описаны под видео в описании. На первое место я опять ставлю манго, поскольку это действительно очень сочный и насыщенный вкус. Второе место получает ватермелон. Очень сладкий вкус натурального арбуза. Третье место подойдет всем любителям мяты, так как на нем расположился Peach айс. Это очень холодный и одновременно насыщенный вкус самого настоящего спелого персика. Но я хочу предупредить, что мята у баров очень добротная. На четвертом месте у меня блюбери. Кисло-сладкий вкус лесной черники. Ну и замыкает этот топ Apple Peach. Это слегка кисловатый, но при этом очень сладкий вкус всеми любимого яблока и персика. Ну и в конце этого топа я просто обязан сказать про самую большую одноразку из линейки эльф-баров, а именно Elf Bar 2200. На сегодняшний день это самый обделенный комплект, поскольку его вкусовая палитра состоит из 10 ароматов. Среди них я хочу выделить Lush Ice. Это сладкий арбуз с очень приятной мятой. Для меня это самый любимый вкус всех времен и народов. Второе место занимает Grand Grape. Это слегка кисленькая клюква, которую дополняет сладкий виноград. На третье место я ставлю Peach Ice. Это очень сладкий персик с приятной мятой. Ну и четвертое заключительное место получает вкус под названием Pog. Апельсин, маракуя и гуава. Это очень экзотический микс, который понравится всем любителям чего-нибудь необычного. Подведем итоги. Никогда не пробовали одноразки? Смело берите эльфбар на 800 затяжек. Уверены, что одноразки вам нравятся? Тогда берем эльфбар на 1500 затяжек. Ну а если вы любите парить один вкус долгое время, то смело берите эльфбар на 2200 затяжек, так как он проживет более одной недели. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.